Всем привет! Вы смотрите «Универ News. С вами я, Валерия Муратова. Прямо сейчас я познакомлю вас с самыми интересными событиями из жизни Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня в выпуске. 12 представителей КФУ признаны стипендиатами конкурса «Лучших инновационных идей». Татарстанские школьники поговорили с президентом Российской Федерации. Всероссийский форум высоких технологий прошел в Казанском Федеральном Университете. 12 представителей КФУ признаны победителями и стипендиатами конкурса «50 лучших инновационных идей» Республики Татарстан. Рустам Миниханов наградил победителей в номинации «Перспектива», где в число лучших вошел проект учащегося IT-лицея КФУ. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 13 декабря в Казани подвели итоги 14-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан и наградили его победителей. В общей сложности участники подали 1944 заявки. От 5 до 10 победителей выбирали в 9 номинациях. Участие в церемонии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Эти проекты они не могут замыкаться контуром только Республики. Мы должны смотреть глобально как привлекать, так и продвигать наши проекты по всему миру. Рустам Миниханов наградил победителей в номинации «Перспектива», где в число лучших вошел проект учащегося IT-лицея Казанского федерального университета Данила Юдина. 12 представителей Казанского федерального университета вошли в число победителей 14-го конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Проект предполагает применение блокчейн-технологии в финансовом секторе Республики Татарстан. Их применение позволит оптимизировать и расходную часть, и сформировать такую систему хозяйственных операций, которые предполагают ликвидацию каких-либо схем. Хотела бы донести до людей, что не стоит принимать решения самостоятельно в своем лечении. Нужно все-таки обращаться к медицинским работникам и не наносить вред своему же здоровью. От Казанского федерального университета было подано 28 заявок. В этом году в университете решили сделать акцент на качестве подаваемых проектов, а не количестве. Я хочу сказать, что несмотря на то, что количество заявок было небольшое, конверсия заявка, заявок в победителя оказалась на 44%, когда средний по Татарстану 9%. В рамках 14-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан состояло заседание Расширенного попечительского и наблюдательного совета Инвестиционного венчурного фонда Республики Татарстан, касающегося дальнейшей деятельности фонда и его взаимодействия с вузами Татарстана. Было принято решение, которое мы давно Лоббировали, которые мы совместно с Венчаревым обсуждали. Именно создание независимой структуры, которая бы взяла на себя функцию предпринимателя в проекте. То есть, когда наши ученые бы занимались тем, что они должны заниматься генерацией знаний, а продвижением продукта на рынке и их коммерциализация занималась бы специализированная структура, которая... Сейчас принято решение создать, это центр, межвузовский центр трансфера технологий. На данный момент формируется комиссия по разработке концепции создания Центра трансфера технологии. Ожидается, что к Российскому венчурному форуму, который состоится в апреле следующего года, она будет представлена. Сейчас КФУ является одним из четырех основных вузов, которые вошли ну, так сказать, в начальную эту вот структуру. Но я хочу сказать, что структура открыта, она подразумевает вовлечение всех заинтересованных университетов, но я думаю, что ключевую роль все будет играть наш университет. Республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится в этом году в 14 раз. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. В Казани стартовал второй чемпионат профессионального мастерства в сфере информационных технологий Digital Скиллз». Особенностью чемпионата стало участие юниоров в возрасте от 14 до 16 лет по ряду компетенций. О проведении этого мероприятия узнаете в следующем сюжете. В Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялась прямая видеосвязь президента Российской Федерации Владимира Путина с татарстанскими школьниками с площадки второго отраслевого чемпионата по стандартам World Skills в сфере информационных технологий DigitalSkills. В этой конференц связи участвует из нашего лицея Максим Алексей и Лукьянов Артур. Эти молодые ребята у нас активно занимаются информатикой, побеждают на всевозможных конкурсах. В частности, они были на турнире по информатике на международной олимпиаде в Болгарии, город Шумен, и там завоевали бронзовые медали. То есть они неоднократно участники всероссийских конкурсов, очень талантливые ребята. Преимущество мероприятия – его образовательный онлайн-формат, который дает возможность старшеклассникам со всей страны познакомиться с отраслями и профессиями будущего и принять участие в различных дистанционных форумах работы. У нас в лицее большое внимание оказывается олимпиадному движению. И сегодня на прямую линию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пригласили победителя и призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по информатике 2017-2018 учебного года. Здесь же присутствовали ученики IT-лицея КФУ и школы интерната лицея имени Лобачевского, а также заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Рафис Бурганов. Наши ребята не отстают от своих сверстников, идут соревноваться по тем же программам, и уже сам факт того, что здесь на этих соревнованиях участвуют вкусные конкурса. но представители из 14 стран, которые приехали потренироваться в программе WorldSkills, на программе Digital, это говорит о том, что уровень соответственно, соответствующий мировым стандартам. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. В IT-лицее Казанского федерального университета собрались самые подкованные школьники России в области it Участники представили свои проекты. В программе форума тренинги, мастер-классы, лекции от ведущих специалистов в сфере естественных наук и компьютерных технологий. Об этом наш следующий сюжет. На площадке IT-лицея Казанского федерального университета прошел Всероссийский форум высоких технологий. Ребята приезжают со своими проектами. В первый день у нас идет такая фидбэк-сессия, приходят эксперты из IT-парка, представители института. Ребята рассказывают свои проекты и получают такую обратную связь по проекту. А второй день уже соревновательный, где определяется победитель-призеры. Поэтому ребята не только получают ценные призы, но и... Большой опыт. В форуме приняли участие 120 школьников, которые представили свои проекты. На Казанфорум Док я представил свой проект History Go, который помогает игрокам стать более эрудированным. Свои таланты и навыки школьники смогли проявить в разных секциях. В этом году у нас стало больше таких информационных секций. У нас добавилась такая секция, как «Умный город» и «Интернет вещей». Кроме того, на данном форуме у нас специальные секции по робототехнике, по программам обеспечения и мобильным приложениям, по веб-разработке и информационной безопасности и бизнес-проекты, где участвуют различные бизнес-компании. Форум нацелен на повышение интереса учащихся к проектной деятельности и продвижение проектов талантливой молодежи в сфере естественных наук и айти. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Учитель должен быть не только профессионалом и любить свое дело, но и уважать учеников разных национальностей. Поэтому в Институте психологии и образования КФУ особое внимание уделяется теме учителя в мультикультурном мире и проводится ежегодный конкурс. Об итогах расскажет Анна Глазунова. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета наградили победителей и призеров международного конкурса «Учитель в мультикультурном мире». Наш Институт психологии и образования работает по проекту «Учитель 21 века». Это значит учитель, который может работать с детьми, мигрантами, в мультикультурной школе, в этничной среде, поэтому Идет подготовка именно вот такого вот учителя. Международный конкурс проводится уже в третий раз. В этом году участие приняли 132 конкурсанта. Это учащиеся с 9 по 11 классы и студенты с разных городов России, а также участники из зарубежных вузов. На конкурсе было представлено 128 исследовательских, проектных и творческих работ по пяти номинациям. Самое большое количество конкурсных работ поступило от студентов Казанского федерального университета. Стараемся... Э поощрять те работы, которые являются оригинальными, во-первых, во-вторых, чтобы они были научными, и в-третьих, чтобы в них было применение, да, то есть возможность практического применения данной наработки или данной разработки непосредственно в педагогическом процессе. Все работы участников проверяли сотрудники Института психологии и образования КФУ. Всех лауреатов и победителей торжественно наградили дипломами. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотри нас в социальных сетях и узнавай больше интересных новостей. Всем пока!